Неми, Всем хай, с вами Евгений Белик Хватит тут кататься, вы мешаете мне приветствия записывать. Какие ужасные манеры у этих танков. Сегодня мы научим их манерам. Да, мы с вами играем в War Thunder очередной раз. У нас уже эта традиция, раз в год играть в эту игру. А почему ты еще не играешь в War Thunder? Быстро качай по ссылке в описании, я жду. Ты очень обязан скачать прямо сейчас, играть со мной вместе. Пытаться меня задоминировать, что у тебя не получится никоим образом. Потому что я про! И мы это уже столько раз доказывали, и сегодня докажем снова. И еще я обещал, что научу врагов хорошей манеры. А если кто в мире и шарит, за хорошие манеры, так это французы. Наша катка сейчас будет за французскую армию. Ну, только посмотрите на этих ребят, как они общаются. О, oh, менсио, простите, но я съел ваш кроссон. Вы, надеюсь, не сердитесь на меня? Нет, ну что вы, все в порядке. У меня есть свой еще один. Я даже хотел поделиться с вами. Серьезно? Нет, я пошутил, пошел ты на... Или вот эти ребята. Пьер, расскажи, чем это от тебя так пахнет? Такой парфюм. Все очень просто, я напердель. Как вы видите, соблюдать хорошие Хорошие манеры можно даже и в военное время. Поэтому в бой! Битва начинается. А вместе с этим начинается и мое пробуксовывание. Что это за грязная дорога? Я застрял в грязи. Вон там мои друзья ободаются. А я потихонечку набираю скорость. Но скорость это трудно назвать. А вот, погодите, горка. Горка вниз. А значит, это я ускоряюсь. О, какие цветы. Ой, хотел порадоваться цветочкам, как тут же взорвался. Не потерплю. А, у кого я обманываю, я потерплю. Пойдемте терпеть. Ба! Танк сбросился! За ним другой! Это массовое самоубийство! Хоть у меня не вездеходный танк, а вездесущий. Смотрите, смотрите, смотрите! Вижу, вижу, вижу. О, погибственность. Я попал ему прямо в Харю. Мой товарищ, правда, сдох, но пожертвовал собой ради меня. Ради меня стоит жертвовать, поверьте. Мне. Ок. Может быть мне... А? Аккуратнее. А может быть и нет. У меня была мысль покручить собой. У меня была мысль скинуться вниз и оттуда внезапно напасть. Но я потом подумал, что я не смогу подняться наверх. Тихо, тихо, тихо, тихо. Сейчас мы аккуратненько выглянем. Посмотрим, как там дела. На той стороне. Воу! Очень кражадно все. Я поеду дальше. Бонжу. А, ты Труп. О, я въехал в задницу своему другу. Прости. Или не прости. Я не знаю, ты встал так. Так поэтому так и получилось. Вот по чесноку, я обожаю французскую выпечку. Круассаны это мое все. Убью за круассан. Ну, реально, убью. Убивал. Много убивал людей за круассан. Поэтому я в первую очередь ищу это. Это моя цель. Смотрите, как я, видите, как радар на карте. А! Миссия выполнена! Ну что ж, наглядный пример того, как сохраняя позитивный настрой и вежливое отношение к своему э... Простите. Как будет враг по-французски? Enemy. enemy. К своему enemy. Пока искал перевод, забыл, что я хотел сказать. Конь нибудь глупость, конечно же. Как гласит пословица, одна известная где, одна победа там и вторая. Три друга на природе, на шашлыках, Ну же, Пьер, как долго ты будешь искать подходящее место? Сколько потребуется, Оливер? Все хорошие места разбирают, но мы найдем лучшее. А пока просто наслаждаемся природой. Оу, пуля прилетела. Оу, аккуратнее. Во, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, смотрите, что... Я могу сейчас... Аккуратненько высунутся. Мы начинаем побеждать. Мы начинаем побеждать. Не прекращайте побеждать. Тихо, тихо. Где-то только был вражеский враг. My enemy. Надо бы попробовать сделать выстрел. А ты что, так и будешь держать свои стволы вверх? Ааа, -а -а, наши головы мешают, да? Нет, не мешают. Нет, мешают. Прекрасно, блин. Можно было бы сделать стволы короче. Ладно, все, Евгений, не злись. Проверяем нашу боевую мощь. Я даже не бил снаряда. Это здание просто разрушилось от одного моего просто взора. А эти прочнее амбары. Ё-моё, как неловко. Ничего не осталось от этого дома. Пара досок. О, боже мой. Ладно, давайте поедем отсюда, пока жильцы не пришли. Согласен, Пьер, ну его нахрен. Вот, хорошее место для шашляков. А, нет, уже занято. Черт. Приятного вам шашляка. А вот наш враг. Оп. Ах, почти попал. Давай, давай, давай. Критические повреждения! Подох! Я сбил самолет! Снизу впервые! Какой грузовик ублюдский! Зачем делать такие слабые машины, которые даже в горку сразу не может въехать? Возможно, у нас противосамолетная техника. Ну конечно. Ух, там бомбежка. Ух! Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Есть! Попадание! Продолжай стрелять в эту сволочь! Ааа! -а -а. Я убил! Не, ладно, я помог в убийстве, но большую часть урона я нанес. Еще немного усилий, победа в наших руках! Мне тут предвещают победу. Я очень на это рассчитываю. Так, это враг, это свой. Враг, вижу. Прямо по курсу. Тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Так, так, ему. Тихо, перезаряжай, ублюдыш. Ублюдыш. Ааа убил нас всех. А, какая маленькая пулька полетела. И прямо попала кому-то из нас. Ой, нет, прямо. прямо... <задница>, Задница моим друзьям просто просверлила. У меня есть еще, что отпустить в бой. Давайте впервые почитаем про технику немножко. Так, значит, экипаж, скорость. Ай, стой! А что не дали поиграть? О, такие. Ну, миссия выполнена, мы опять победили. Слушай, я никогда не играл за французов, а надо было с самого начала. Видите, как все хорошо получается? Думаю, тогда стоит и попробовать французскую авиацию. Сколько у нас сэмбиков? Раз, два. Все ублюдские. Давайте чем нибудь еще побольше, помощнее. В резерве у нас истребитель есть. Взяли. Давайте попробуем что-нибудь себе купить. Исследовать, конвертировать. Все, да, покупаем. Я вообще понятия не имею, что я нажимаю. И зачем? Boy. Так вот что-то уже летается, уже начинается все. Воу, ок, аккуратней. Резко вниз, как это называется этот трюк? Бочка, штопор. Самоубийство это называется, аккуратней, аккуратней, аккуратней. Фух, стоп-стоп, на хвосте, тварь. Твари не должно быть на хвосте, мы поэтому немножечко его вот делаем вот такой трюк. Потом вот такой, вау, и немножечко вправо. Вправо, ты будешь или как? Или сегодня хочешь смерти, видимо? Кто любил вот этот желтенький игрушечный самолет? Матерное слово есть? Ну-ка. МЕРД, МЕРД Идемте, разберемся с этим МЕРДом, со всеми МЕРДами Хорошо, попадание, попадание Давай, продолжай, продолжай, продолжай Все, он подох МЕРДА Видите, какой у нас познавательный канал? Мы учим новые слова, французский теперь Изучаем Сейчас мы сделаем пару Противник близится к победе О, близится к победе? Ну, давайте помешаем ему в этом Спать близится к победе. Оружие заклинило. Но с таким оружием не могу отдалять победу от противника. Хорош! Просто ты отымел в воздухе. Солови. Кто-нибудь так пилотирует самолет в реальности, интересно? Ай! Что-то больно. А! Дыхки в моей заднице. В моей пп. В моей пп. Стоп. Я потерял сознание. Очнись. Очнись, ублюдыш. такие вот руки умеем делать. Вот мой враг. Давайте попробуем его снова подубасить. Оружие заклинило. Черт! А чем он меня стреляет? Сзади? Он задом в меня стреляет? Как? Тихо-тихо-тихо. Главное не заклинить. Заклинило. Я же сказал, главное не заклинить. Почему не слушаешь меня? Нам очень важно Оп. не потерять высоту. Говорят, от этого можно сдохнуть. Он специально ведет бой внизу. Крыса. Скроемся в тумане. Блин, туман скрылся во мне. Самолет сбит. А я как-то участвовал в этом? Возможно, да. Скорее всего, раз мне это сказали. Ой, блин, пилот потерял сознание. С чего? В меня просто пули полетели. Он же от страха потерял сознание. Как будет, слабак? Фэбль. Фэбль. Ну, смотрите, что творит, а. Помирает, мой позорный. Фэбль. Фэбль. Фэбль. Ладно, с французами насчет не очень задалось. Давайте попробуем Британию. Флот британский. Порвем всех на британский флаг. А то не два друга смотрят туда-сюда в свои бинокли. Это что четыре шотгана? Это четыре шотгана спаянные вместе. Можно было так и 5 сделать, мне кажется, и 6. Еще пару револьверов. Это будет такое супер оружие. Надо сражаться, я думаю. Блин, экипаж выведен из строя I cannot believe it Тонем сразу, сходу? Я ж только начал Внимание, воздух Где? Почему меня предупреждают о воздухе? Он повсюду здесь, вот здесь точка Начинаем ее контролировать Ох, блин, я ее контролирую Я захватываю, Евгений захватывает сам, пожалуйста Я захватил, я захватил Едет говнолодочка тут Пытается жить А зря, осторожней Вот ты ублюдок Вот, Вот, вот, вот, вот, вот, вот Попадай, попадай, Евгений, попадай. Спасибо. Кого? Кто мне говорит спасибо и за что, главное? Я убил? Не знаю. Вроде нет. О, тихо, тихо, тихо. Так. Так. Погибло. Кажется, Евгений сейчас порешает все. Надо поднажать, враг побеждает. Нет, скорей. Иду иду к точке А. Вот так вот вроде очень медленно плывем, но вот так вот скорость просто неимоверная. Поэтому вот все зависит от перспективы. Какая перспектива у меня агрести вон там на точке А? Достаточно большая. Ой, как плохо. Видите, у нас шкала синяя совсем по минимуму. Ой, по минимуму. Но я уже здесь. Евгений сейчас превосходство продемонстрирует. Все свои машины потерял. команда противника. Смотрите, как стремительно они всасывают. Всасывают всю воду. И Евгений захватывает. Ха-ха-ха, есть. Слушайте, Евгений прокачался. Видите, как я... Вообще, что я делаю? Я даже что не знаю, что я делаю, что я выигрываю. Ах, чувствую себя просто великолепно. В танках задоминировал. На флоте задоминировал. Единственное, что за авиацию немножко как-то стыдно. Стыдно, так что вся радость как-то уходит. Радость уходит и сменяется на какую-то, знаете, внутреннюю злобу на весь кребанный мир. Так что... Так, что же... Как будет бой по-немецки? Очень холодно здесь, а я просто в ветровке. Аккуратнее, вот надо здесь с перегрузкой быть очень аккуратными. О, что происходит? Что происходит? Уничтожено! Крылья с дырками у меня. Так всегда было? начинает побеждать. Хватит начинать, враг. Что ты начинаешь-то? А -а Ай, зачем ты начал? <соoughs> <соoughs> Оторвался хвост. Где? Хвост был. Продолжает быть хвост, смотрите. И как бы у меня хвост, как у ящерицы, оторвался, и хрен с ним вырастет новый. Давайте попробуем напоследок за Россию поиграть. Деревню родную защищать. Видите, смотрите, увиливает. Как он пытается выжить. Смотрите, а почему он не теряет сознание? Не понимаю. Я бы уже давно потерял. Я сейчас потеряю сознание, чисто просто наблюдая за этим. Сейчас мы присоединимся к нашим товарищам. Критическое повреждение, я уболю душу Тихо, тихо, тихо. Есть! Есть! Еще одного сбил! В прямом столкновении! Вообще не увиливая ничего, я убил! Вот это я молодец! Но мы что-то проиграем все равно! Но я не проигрываю, это самое важное! Вон, вон, вон! Приближаемся к этому! Дымится, сволочь! Подохла. А, я разбился в него. Черт, обидно. А, еще один самолет у меня есть. Я выиграл, я выиграл. Все враги далеко. У меня есть время немножко подышать перед смертью. Их смертью, разумеется. Значит, входим в штопор. Выходим из штопора. Делаем влево, право. Бленхейм летит, не ожидает. Ничего не подозреваем, что на полной скорости ему летит его смерть. Тихо, тихо, тихо. Он за, сзади пытается отстреляться. ну Говно какое. Ну, вы будете попадать сегодня или как, сэр? Все в дерьме. Просто все стекло в дерьме. Такого еще не было. Сейчас он умрет. Оу. И я тоже. Я убил его. Это самое важное для меня. Давайте немножко ускоримся. Может быть, огонь потухнет. Блин, нет. Ладно, у меня еще есть нижние крылышки. Нижние крылышки. Чуть-чуть. Аккуратненько на пузика, Надо приземлиться. На пузика. Сможешь? Если сможешь, кивни. Кивни. Нет, он кивает отрицательно Ладно, давайте посмотрим, кто победит Внес ли я свой вклад в победу или нет Вот, например, ты Ты побеждаешь или ты падаешь? Понятно Всё, на тебя, Надежда, дружище Пожалуйста, нет Нет, пожалуйста Нет, пожалуйста Вот, выруливай, молодец Фу, я болею за тебя Этого я не слышал. Просто не слышал, отрицаю, не признаю. Я думаю, что Евгений э, очень неплохо в этот раз поиграл. Видите, какой прогресс у меня? Ну, согласитесь, да? Вот чувствуете, что, что вот прям все изменилось внезапно. В лучшую сторону. Все потому, что я уже столько играл в эту игру, что скилл, он просто неизбежно повышается. Даже при том, что я играю раз в год, это как с вождением. Вы можете не водить машину вовсе, но у вас права, и стаж идет. Хотите, чтобы у вас так было, качайте Word Thunder по моей ссылке в описании и и у вас будет просто скилл через год-другой, просто вот как у меня. Но если хотите больше, играйте каждый день. Огромное всем спасибо, что смотрели. Если вам понравилось, то поставьте кучу лайков. Подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы я продолжал дальше играть в War Thunder. Выпускал вот такие вот ролики, коих у меня уже много набралось. Даже есть сквозной сюжет. Это целый сериал. Целый сериал, который достоин Netflixа. Заходите, посмотрите вот в плейлисте все мои видосы по War Thunder. Это прикольная, Прикольная история получается. И всегда очень весело. Надеюсь, что вам тоже нравится. Ну а с вами был Юджин и все М5!